как вышло объясните мне как вышло то что ты нокаут и ты брейкдаун не добыли артефакты и как это вышло глупцы вы просто понимаете то что если этот попадет не в те руки то тогда мы проиграем и конец нашей войне из вас только из вас только выделился sound который единственный нашел местоположение омега замка но мы скоро впустим его вход это еще что такое? Что за мелкотня сзади тебя? Добрый вечер. Я, я, дайте вам представлюсь. Меня зовут Агарас. Мелкотня, что готов... ты тут забыла? Я вам готов помочь. Замена Камень Чудес Молли. Камень Чудес Молли? Камень Чудес Молли? Ты про это? Да, про это. Что может эта маленькая безделушка? покажу тебе магию ну, это, это называется называет талисман в который есть такой маленький существо под названием кванник меньше чем ты человечешка ну да меньше чем я ну, ну ладно его... ну mm. что ж, ты согласен нет бернакаут а -а -а. раз, разрежь его изучи каждую детальку и в нем что? Хорошо. Если вы, если вы не хотите, то я вас уничтожу с помощью моего стандемоста красной Вам всего, Мне всего лишь надо вас щелкнуть, и вы уничтожите с этой земли. Продемонстрирую это на брейкдауне. Ты одним щелчком избавился от брейкдауна? Да, конечно. И это с помощью Камня Чудес? Не с помощью... Конечно, с помощью Камень Чудес, но мне помогает мой Сентимонстер. К а вами будет слишком вол... малова для меня, так что ладно, я позволю тебе быть за нас. За победителей. В... Только верни В... брейкдауна, он нужен. Ладно, возвращаю. Отлично, Отличное начало, я считаю. Ну что ж, приятно подружиться, мини-человек. Ми ми Саундвейв. Ты го готов, э готовься к поиску омега ключей, мы должны запустить омега замок, чтобы киберформировать эту землю. Ты поменял ну, свой и костюм, и человек? Есть. Поменял да свой нет, костюм, человек? Пойдем, я тебе продемонстрирую все, что мы, типа, у нас есть. Саундвей, На запускай спейтсбридж. И идешь за мной, нокаут. Ты остаешь из-за старшего. Хорошо. Вот и он. И... Как... Саундвейв нашел его местоположение. Единственный выделился okay. среди вас всех. Okay. Это не просто же, железяка, как ты выделился. Это омега-замок. Что он Сп... делает? Он сможет с... починить нашу родную планету. Или же киберферма... киберформировать Землю проботить И все из этой планеты, сделать нашу планету. То есть мы сможем подчинять миры. Древние, древние боги нашей планеты верили в то, что это спасет мир. Но мы же используем, чтобы прободить этот мир. Только осталось найти омега-ключи, местоположение которых неизвестно. Они находятся где-то в городе. Саундвей расшифров... будет расшифровывать местоположение их. Мы надеемся, что ты поможешь нам найти мега-ключи. конечно. Для восстановления Кибельтрона если и киберформирования мы... Земли. Ну, конечно. Если вы мне дадите Камень Молли, как мы обещали, то, конечно, я не вам, я помогу. Мы дадим тебе не только Камень Молли. У нас есть технологии Кибельтрона намного сильнее, чем в вашей Земле. Допустим, у нас есть Пейтс Бридж. Он может переместить нас в любую точку галактики. Ну, у нас есть такое то же самое. Это талисман лошади, который с помощью происходит пойти тебя в любую точку, хоть даже на луну. Да yeah. Сандвейв, мы сейчас отправляемся на базу, и ты начинаешь расшифровку. Расшифровку базы данных. Нокаут, поможешь, поможешь Сандвейву? А ты человек? Слушай, у вас в городе есть какие-то странные жуки, верно? Верно. Yeah. Yeah. Yeah. И этот талисман... Мне надо сегодня получить талисман веди и Суперка. Слушай, этот жук заполучил два из артефактов. Один, который может давать ему проходить сквозь твердые объекты, а другой, который может создать любой предмет из сырого материала. Допустим, и железо, он может создать себе очень сильный меч или сильный топор. Но чтобы нужно, Но ему нужна сила... сила древних существ на нашей планете. А у него такой силы не хватит. Так что смотри за ним и следи. Понял? Понятно. Но я тебе кое-что сделаю. Это кровь Юникрона. Это э, кровь одного из древних богов. Держи кровь Юникрона разрушителя, который текет по моим венам. Ты сможешь создавать террорконов мертвых, мертвых возрядить. Они будут как зомби. Вроде так, да, нокаут они называются. Сандовиев, они же называются зомби на земле вашей. Вот. И ты должен будешь... Вот. Пока мы будем искать артефакты. Все. Ладно. До встречи, товарищ. Или ты с нами отправишься на базу, или отправишься в город. Думаю, я отправлюсь в город. Сандовиев, проследи, пожалуйста, чтобы человек попал в город. Все. Что происходит? Мне такие странные сны снились. А. Я опять с, эт с этими пришельцами с ума схожу. Тейки! Стоп! Куда пропал темный наргон? Я же его никуда не выкладывала. Он был все время со мной. Почему? Дверь открыта. Ходит лука. Что за пилиганье? Так... Что это такое? Опять эти роботы? На этот раз их засек, спутник. Так. Будет легко перее... Координаты получены. Так. Тики. Тики? Давай! Опа-на, все. Я сфоткал координаты. Прием! Э -э кот, кот Нуар и... Кот-нуар, пчёлка. И кто-то там еще Собака. Восходя... Восхищающий. Восходящий. восходящий москва... Восхищающий. Звонок, потому что находится не в зоне недоточенности. Пожалуйста, присоедините позже. Я это зацеплю общение. Так, ладно. Встретимся на елке Я вижу суперкот. Суперкот, встретимся на елке Мне кажется, не ладненько. А как-то наверху. Где Куфи? Солен, вращайся. Так. <смех> так. Привет, кот. Привет. <смех> эм, это что такое? Подожди. Чтоб это мне не показалось? Ладно. Неважно. Я опять заметила этих роботов. Ну и где они на этот раз? На этот раз они находятся Бас... где-то а, там, а я так и не понял, где они находятся. Ладно. Значит, они... Я использую калки и мы переместимся туда. Понял? Тики, калки объединитесь. Тики, калки разделитесь. Так. -с. Но почему-то координаты показывает на эти. Странно. Если бы. А вас не спущает <связано> что из всех блоков вот эти вот два блока выделяются? Mm, Кот, ты знаю. знаешь, что делать. Подожди, стой, не, ничего не делай. Ёж-корала! Крысы. крысы! Нет, не крысы! Терраконы! <связано> О, боже! Это у меня была шизофрения, или это быстрое перепрячье? Что это, это за... Ёмалцеван. А, они они, как... они возрождаются, мне кажется? Пускай. Тут еще много Нет. таких блоков. Ладно, главное их не трогать. Что это за блоки? Тихо, отойдите. Омега-ключ. Что? Кого-кого? Какой -кого? -ключ. ключ? Почему зомби-террорконы что-то делают тама? Давай, пошёл... Ладно, туда? Ладно а давайте не будем... Р роботы, я ношу, кажется, где ключ. Они не да, наверное, показалось. Но это Омега-ключ. Я не знаю, что делать. Это Омега-ключ! И Чёка тебе тоже снуть. Идеально. Вот и он. Нет. Кот, вставай! Пчела, вставай! Омега-ключ! Вставайте, а выставайтесь! вставайтесь! Где? Омега-ключ! А, тот самый э, мега ключ. Да, ну что это-то? Запускай зомби-теркона останутся там, а? В целом там место. Нет. Ладно, Я люди, встретимся позже. Мне нужно поговорить со своим квами. Ну ладно. Что это было? Что за мега-ключ? Почему этот. Дня. Мы уже и находили... Тики, где трансформация? Тики, пошли. Дома поговорим. о чем? Ладно, давай. Где трансформация? Так... Ай, ёшка, ёшка, ёшка, ёлочка, ёлочка, ёлочка. Милочная срочно домой. Потому что, если вдруг... Так, ладно, надеюсь, Тики мне прояснит ситуацию с омега-ключом. Что это было? Почему? Павлин, как ты слишком сильным стал. ⁇ Ё-моё. А, Лука сидит там, Лука бежит. Ладно, Ой, мне нету времени. Э, привет, извини, пожалуйста, я привет. чуть попозже выйду, мне домашку надо делать. Хорошо. Все, не воскреси суббота. Такс. Привет. Да, может быть, еще У выйдет какой-то сигнал. Нет, этот сигнал пропал. Все. Тики, вылази. Тики, теперь объясни, пожалуйста, что это такое? Что за мега-ключ? Так, Тики, как? Зачем? Что такое мега-ключ? И что вообще за это за артефакты? Вот этот, и вот Молот, Солус, и фазовый переключатель какой-то. Что это такое? Откуда это они? Артефак... Это артефакты икона. Они используются... Омега-ключ используется для возрождения планеты Кибертрон. Но также можно гейтерформировать вашу планету. Что? Ну, ключи открывают двери. Как они возрождают планеты? Начнем с того... Какая планета? Ты мне тогда так и не объяснила, Теки. И что за Экон? И окон — это хранилище для всех артефактов, которые ты нашел. Но что за ключи? И как они трансформируют Землю? Их вставляешь в омега-замок, и формируется омега-материя. Как она... Ну, погоди. Если... Хибельцерон, да, вроде так зовут эту планету? Да. Она починит, как ты сказал... Омега-замок, он сделает то же самое с Землей? Да, только он ее превратит в что-то похожее на эту планету. А с, людьми, а с людьми что будет? Боюсь, вы здесь не выживете без кислорода. Это, Этого я и боялся. Но они получили это, еще конец света, они починили. Они получили Омега-ключ. Теперь это да. будет катастрофа. Они получили один 1,1 Омега-ключ, елки-палки. Но всего их четыре. Четыре? Если заберете... Да если заберете хотя бы один, то уже невозможно будет ничего сделать. Вон тот кристалл тем... темный, темный энергон. Что он это он создает террорконов? Он возрождает всех мертвых и превращает ну... их в таких зомби. -палки. Боюсь, Сики. Мне придется проведать кибель трона. Ну как без кислорода? Острое улучшение калки тоже сойдет. Сейчас мы и отправимся.